Это Свободное тело, да? Свободное. не занятые? Я, не я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, вот мне когда лёгко встал, то сразу За что ты сейчас лёгко О, что-то на самом деле больно от косточек. Фу. От коленок. коленки упирай до часочки. Не могу я спать и спать. Это прикольный тенок, кстати. Не, ну во-первых, у него... Сейчас ты ляжешь? Сейчас ты Вот Сейчас А есть же какая-то тема сделана. Запусти голову Йоги, по Мужик такой Ты лежишь, а он тебя и так не